Торговый робот для терминала КВИК для контроля биржевых счетов. Здравствуйте всем, с вами Максим Пистолетов, представляю вашему вниманию бесплатного робота, который поможет вам контролировать ваши счета и частично автоматизировать вашу работу на биржевом рынке. Робот является бесплатным, заказать вы его можете на нашем сайте заполнив специальную форму и пользоваться на текущий момент совершенно бесплатно и бессрочно. Для чего данный робот может вам потребоваться и пригодиться? Робот позволит вам контролировать счета на срочной и фондовой секции. Он позволит вам снимать заявки в один клик по всем счетам, в один клик удалять все стоп-заявки, которые у вас расставлены, и в один клик удалять все лимитированные заявки, которых у трейдера может быть достаточно много. Также робот позволяет в автоматическом режиме в определенное заданное вами время закрыть и остановить торги. Давайте рассмотрим пример, как данный робот работает в терминале Quick. Перед вами робот-контролер, который уже настроен в терминале Quick. Терминал Quick достаточно сложная программа для некоторых начинающих трейдеров. И не так просто понять, где у вас стоят заявки, лимитированные заявки и стопы, о которых за торговую сессию может у трейдера набраться достаточное количество. И не только на одном, а на разных инструментах. Вот к примере у нас открыты два инструмента. При помощи быстрого стакана... Мы растаем лимитки. Вы их сейчас видите. Они появляются на графике. И растаем стопы. Соответствующие активные стопы тоже появляются в таблице. Может трейдер параллельно торговать и на фондовой секции. И мы здесь тоже на инструменте Сбербанк сейчас растаем с вами лимитки. Также здесь выставим еще стоп-заявку. Соответственно, когда рынок закрывается, или когда нужно. Трейдеру закрыть терминал quick Он не всегда знает, где у него открытые позиции, не всегда полностью контролирует, что происходит с его счетами. Когда трейдер торгует на одном счету, на одном инструменте, все достаточно просто. Вы видите ваш инструмент, видите, что у вас какие открыты позиции, закрываете позиции, снимаете лимитирные заявки. Но если вы торгуете на нескольких инструментах, на нескольких счетах и еще, может быть, на фондовой, на срочной секции, то в этом случае Иногда бывает, что трейдер закрывает терминал Quick и у него остаются какие-то незакрытые лимитки, незакрытые позиции, незакры... оставлены стоп заявки, про которые он просто забыл в течение торговой сессии. А утром может случиться большой гэп и эти заявки могут реально сработать. И трейдер может потерпеть значительные убытки, которые превышают его даже профит за предыдущий день. В этом случае вам может помочь робот контроллер Очень простой интерфейс. Вы можете задать, контролировать, к примеру, все счета на фондовой и срочной секции. И у вас есть такая панелька с, с кнопками. Нажимая на кнопку удалить лимитированные заявки, вы в один клик удаляете заявки на всех счетах и на всех секциях, на фондовый и на срочный. В один клик вы можете удалить все стоп-заявки и при необходимости также в один клик закрываете все позиции. При этом, несмотря на то, что... У вас в этот момент может быть и закрыт стакан по нужному инструменту, по которому у вас открыта позиция. Робот автоматически все равно все ваши позиции закроет и все снимет заявки и стоп-заявки. И также есть полезная функция закрыть все позиции перед закрытием рынка. Например, в 23.45 вы ставите закрывать текущие позиции, закрывать, снимать лимитки и снимать стопы. И в этом случае... В это время, в заданное вами время, робот совершит все необходимые действия. К примеру, сейчас 13.15. Установим закрывать все позиции в 13.00, то есть время уже вышло. И нажимая сохранить, параметры применяются. И робот уже в автоматическом режиме, согласно вашим настройкам, которые вы задали заранее в конфигураторе, совершит необходимые действия. Главное, чтобы робот был запущен. В этот момент вы даже можете находиться не у монитора. Робот все сделает автоматически. Вот такие достаточно простые функции. Большинству трейдеров, я надеюсь, что помогут избежать ошибок, когда у вас забыты какие-то позиции и остались на биржевом рынке. Самое главное, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, которая прилагается к данному роботу, чтобы робот совершил именно те действия, которые вы хотите. Как заказать и получить робота-контролера? На сайте kborobots.ru зайдите в раздел «Демо», заполните форму номер 3 «Робот автозапуск Quick», «Робот контролер» и «Настройки трейдер для терминала Quick». Заполните в форме номер 3 ваш e-mail, укажите ваше имя, проставьте галочки «Согласиться с политикой конфиденциальности» и нажмите «Заказать». Подтвердив ваш e адрес, вы получите инструкции, где скачать робота – и инструкции, как его настроить. После этого вы сможете использовать данного робота. Надеюсь, что робот будет вам полезен. Благодарю всех за внимание. Больше интересных продуктов и роботов вы можете найти на нашем сайте kbrobots.ru Если у вас какие-то есть вопросы, замечания, пожелания, обязательно пишите нам на почту kbrobots.ru kbrobots На все вопросы мы обязательно дадим вам ответ. Успешной вам торговли на биржевом рынке!